Здравствуйте! А что можно рассказать о человеке по его почерку? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология, И я помогаю людям раскрывать свой личностный потенциал и предназначение по почерку, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. Это совершенно уместный вопрос, потому что очень долгое время в России графология, то есть в Советском Союзе графология, она была запрещена, потому что графология говорит о том, что каждый человек индивидуален и уникален. В советское же время нам всем внушали, что мы единая серая масса, потому что так было легче управлять. Итак, Поэтому совершенно естественно, что многие из вас не знают и даже не подозревают, на что способна эта серьезная и глубинная наука. Графология базируется на знаниях психологии, психофизиологии, психиатрии и типологии. Здесь мы говорим не только о сочетании каких-то внешних признаков, например, наклон, нажим. Это все мы можем сознательно контролировать. Существует огромный ряд глубинных признаков, на которые не обращается внимания. Например, очень большое значение имеет ваш собственный штрих. Если вы приблизите лист бумаги к себе, написано Синий шариковые вы сможете увидеть синие, бело голубые переливы по линии штриха. Эти переливы имеют очень-очень-очень большое значение при анализе. У кого-то штрих торопающий, у кого-то он мажущий, у кого-то он живой и теплый, у кого-то суховатый и, и так далее. Вариаций штрихов огромное количество. Благодаря анализу почерк принято считать, что можно определить характер. Да, совершенно верно. Но просто характером это все не ограничивать. Мы можем увидеть личность и потенциал, мы можем увидеть мотивацию, тип темперамента, особенности мышления, уровень IQ и EQ – это эмоциональный интеллект, мотивация, развитие личности, тип личности, кстати, тоже как по юнгу, так и по многим другим типологиям. То есть все это прекрасно-прекрасно ложится на почерк. Также по почерку, конечно же, мы можем раскрывать предназначение, мы можем смотреть, насколько ваша вторая половинка вам подходит, в том числе смотреть на совместимость также и партнеров по бизнесу, мы можем смотреть другие социальные отношения, мы можем определять область деятельности, которая будет максимально комфортна человеку, конечно же, смотреть страхи, причина того, почему у него что-то не получается, как человек ставит цели и самое главное, как он их достигает. И, конечно же, анализ почерка является незаменимым инструментом именно в оценке персонала, потому что позволяет прогнозировать дальнейшее поведение человека, тем самым максимально сэкономив время и деньги компании и обезопасив от риска. Потому что по пучерку мы можем также смотреть и неблагонадежные склонности человека. Такие как агрессивное поведение, конфликтность, склонность к наживе, обману, манипуляции. Этот список я могу продолжать достаточно долго. Незаменимый анализ для, для проверки, допустим, вашей няни, чтобы не допустить каких-то случаев в дальнейшем. Потому что первое впечатление, оно очень часто бывает обманчиво. И вначале вам человек нравится, и вы чувствуете даже какую-то расположенность и доверие к нему. Но проходит какое-то время, и все равно внутренние качества начинают брать верх над человеком и начинают проявляться. Все это дело мы можем увидеть в почерку. И, конечно же, что еще мы можем посмотреть, графология не имеет временных рамок, что мне в этом как раз-таки очень нравится, потому что мы можем делать анализы личностей любого исторического практически периода, я имею в виду тех периодов, когда уже появилась письменность. Мы можем брать те же самые характеристики и уже залезать в вглубь прошлого, действительно смотреть, что это был за человек, как он жил, как он ощущал, как он видел мир, какая у него была картинка мира. Вот это вкратце то, на что способна графология. Поэтому больше информации, видеокурсы, записаться на консультацию, либо на обучение вы сможете сделать через контакты сайта grafa2.ru и обязательно задавайте ваши вопросы под этим видео, я обязательно на них отвечу.